Данное и видео создано в развлекательных целях, все показанное себя. сегодня по изображению. Трэгох. Амине, семечек. А не. Ну и чего? И где весь бизнес? А я вытащил уже две стойки автомобильные старые, металлические. Так это разве бизнес? Пойдт. Ой, сейчас я тебе бизнес покажу, настоящий. Опа И бабушкины платочечки Вот это бизнес На рынке продаж Каждый по 100 рублей И колоссальная будет прибыль Вот, вот этот вообще цыганский платочечек Или для черной вдовы Неплохой Это сексуальный пеньюар был вообще-то Что это? Сексуальный пеньюар. Сексуальный пеньюар А, ну да Я думал это платок Это швот одевается вот так Но это для черной сексуальной вдовы пеньюар Получается Писсуар Старого всякого барахла из сарая какого-то на... Что это такое, Дим? Это противогаз вот фильтр продать Кстати, можно. Дима приехал, ребят Ставьте лайк, кто ждал, когда Дима в Краснодар приедет Я Ты оттуда. месяц ехал, получается Месяц не мог приехать Ну, наконец приехал, это классно Ну, вот это интересует меня Масточка. тут все Всякое старье вывалили, блин. Тут провода есть медные. Нифига себе сидуха, так это еще очень старая. Это от Украины старое. Интересно, купят такое, нет? Я думаю, такое купят. Ее же восстановить можно. Так, ну не сорите тут особо. О, нифига себе, какой этот. Что это? Габаритный катафот старый. А что это такое? О, медь. Или нет? А нет. Дима скал тут картину увидел. А, корзина? Я думал, картина. Нифига тут орехов грецких. Они все червивые, да. Что вот это такое? Воздушные, что ли? Фильтры какие-то? Очень старые. О, кошелек. Нифига себе, кошелечек старой бабушки, ребятки. Какой он же старый. Пустой. Лаптям жопа. Не, мне нравится такой мусор. Он очень интересный. А вот от велосипеда, грипса от Украины старый. О, сеточка для... Что это? Старые духи были. Секрет сервисы какой-то. Они там есть? Что за книги тут? Календарь пчеловода. Вот, 1954. А я пчеловод. Пчелы любят мед. С тобой мне повезет станции унесет че пчела я пчеловод пчелы любят мед ну кто-то лю любил пчел разводить а что у нас в баках что в баках у Ни... что это такое краска уход для волос то целый бак краски для волос запечатанный. Да ну нахер, целый бак краски для волос. Ой-ой-ой-ой, ребят, вся краска от бренда g Studio Professional. Что это? Это новый, новые. Новые -да. эти, ребят, новые эти туши, это да? Бабки. Это для ресниц вот это эти. Деньги. Это целая коробка туши. И там полные коробки. Там полные коробки. Давай, доставай все. Охренеть. Ребят, это какой-то, с... выкинули склад. Капец, тут сколько всего, ребят, это сколько денег. Давайте одну раскроем. Не-не, чувак, это neir art pen. Это какой-то neir art pen. Это маркеры, может? Это ш... Да, это маркеры типографические. Понял, там внутри краска. Они пропитаться должны. Вот оно нажимается. Может, они и высохли. Оно раскручивается? Нет. Окраски. Доставайте все. Серый. Тут разные цвета. Болото, артпены всякие. Капец краски, сколько для волос. Профессиональная краска для волос. А, наверное, все просроченное. Вот 17 год. Средний русый золотисто-пепельный цвет. Вот. семнадцатого года краска. Я думаю, на рынке у нас купят. Кстати, нет, маркеры рабочие. Вот. Пробивается краска. Это зеленый цвет. Зеленый маркер. Все запечатанное. Да. Вообще пушечка. Обалдеть. Сколько тут ее. Как мы это увезем? Сейчас я поеду домой брать сумки и будем это все грузить. Столько тут коробок. Да, давай девяточку лучше. Проще будет все загрузить. Сейчас, ребят, будем машину подгонять и все в тачку складывать. А маркеры рабочие, пишущие. Ребят, вы представляете, сколько это вообще денег? Сколько мы на этом всем заработаем? Даже если оно просроченное. Это тут тысяч пятнадцать наверное денег пятнадцать тысяч рублей где-то заработаем еще какие-то коробочки маленькие непонятные вот квадратные коробки что в них тоже непонятно вот Дима одну достал давайте посмотрим что в этой коробке Боксинг. да анбоксинг yeah. делаю вот вот эти вот белые квадратные внутри коробочки а что это такое гель краска для дизайна ногтей Какая-то гель-краска. Я не понимаю вот это в ногтях. Ну вот она там внутри краска это, Она не засохшая. Все окей. Капец тут столько всего. Аккуратно. Тебе надо залазить и подавать. О, вот сейчас будем все складывать. Давай чуть дальше. Оп. Ребятки, загружаем. Только на сумки пустые. Капец, ребят, вот это помойка радует. Я в шоке. Удивляет, кстати. Ни разу такого не находил. Изобилие. Всего запечатанного. Да тут еще полбака этого всего, блин. Ребят, но ну мы в плюсе тут по-любому. Посмотрите, сколько коробок. Вот еще целая сумка краски для волос. И вот целая сумка всяких маркеров. Тут, в общем, я понял, вот эти маркера, это походу ногти расписывать. Ну, на ногтях рисунки рисовать. Это краска для волос. А вот эти белые квадратики, это у нас гель-краска для дизайна ногтей. 600 рублей, кстати, одна стоила. Представляете, сколько тут бабла. Будем надеяться, что мы это вообще продадим. Баки на дне оставили только вот эти крема или что, нафиг их. По 600 рублей каждая, прикинь, как есть десятков тысяч. Угу. Вот они, волки. А вот кормилица. Ой, чувак, не надо. Ой. Дима, ну зачем, блин? Сейчас бы тут такой взрыв был бы. И инфаркт у меня получился. Это очень страшно. Эти кеги Ой. так взрываются. Ой-ой-ой. Керамбит. Керамбитик, ребятки. Зацените. Прям как в CS GO. Хотя керамбит заберем, его купят. Капец, откуда там столько презервативов? Охренеть. Это дрочильный салон тут, походу, какой-то. Тут бордель, наверное. Там вот, столько привет. презервативов, капец. Да что тут? Ого, тут коробка, охренеть. От какой-то машинки детской. Что ты делаешь? Ага. Надо вкинуться, чтоб не откинуться. Да, да. Ого, сколько хлеба. Или это не хлеб? Нет, это хлеб Бородинский новый. И он еще относительно мягкий. Смотрите, ребят, пол коробки хлеба хорошего. Капец. Я в шоке, сколько хлеба. О, медяшка. Медь мы берем всегда. О, у меня тут металл. О, Автомат можно взять. О, нифига, аптека. Хорошие. Все? Хорошо, а вы тут такую дрянь продаете. Да. что, и, и покупают. Да. И почем вы продаете? Это рублей за сто. за 50. Так они целые еще побегают. Эй, ты покажи прибыль. Да-да. Есть ли тут что-нибудь? Илюха, Зара, джинсы. О, там, а это от Гуэс, это уже мне. Приибетки, Гуэс мне с помоечки. Или размер как раз на меня. О, Гуэс белый, не, спасибо мне. Гуэс тоже. Я только Гуэс люблю. О, бери. Только вот для помоечки черная лучше подойдет. Это мне для помоечки, ребятки. Ребятки, нашел себе футболочку ГУЭС брендовую. Для помоечки. Просто бомба. В Краснодаре футболочки это ходовая одежда, потому что тут ну, только в футболке я хожу и в шортах, и все. Вот вся моя одежда. Тут очень жарко. А, топчик, с боксерскими грушами спортзал. Прикинь, там боксерские груши висят спортзал. Топовый, да? О, у меня или вынос с хаты, или что-то наподобие. О, да, о о-хо-хо. Ой-ой-ой. Всякие машинки, трансформеры. Машинка-трансформер вот, классная, металлическая. Это я сыну наберу своему таких машинок. Он любит такую тему. Так, есть ли тут что-то ценное? Вот это что такое? Нифига, что-то электронное. О! О! Играет музыка. О, пистолет! Это на рези... резинками он стрелял вроде. О, миньончик. Капец, тут машинок топовых много металлических. Это все покупает. Ребят, смотрите, какое Мазерати. Топовая. А, не это Ягуар. Капец, машинка целая да, вот. БМВ. Капец, да тут этих машинок. Сколько мне их выбирать-то? Очень много всяких машинок. Ребят, как такое можно выкидывать? Я не понимаю. Вот, зацените, какая топовая ебать, тачка. Крутая. Made in Malaysia. Тут капец их, блин. Тут целый пакет этих машинок. Прикинь, всяких фигурок. Вот Russian 2018. Надо такой брелок на ключи для самоката. Прикольный. Ух ты, какой каток. Каток какой, ребят, смотрите, прикольный. О, Лего, фигурки с Майнкрафта. Попыт. Ребятки, попыт. Попитит. Это вынос, я понимаю. Пряничный домик. Ха -ха, реально, пряничный домик. А, и вот она, надо приготовить еще. Кто-то орет в да, с балкона. Где игрушки? О, вот они игрушечки в мягенькие какие, красивые. Вот это я беру, прикольные, классные игрушки. Чё б такие не взять? Дима, что за кросы? Целые? Если целые, берем. Мишку брать вот этого? Не знаю, какой-то стрёмный. О, Гарфилд котик. Еще Букашечка. Забираем, короче, игрушки все. Смотрите, сколько много и все такие милые, красивенькие. Чё выкидывать такое? Ну, конечно, накопилось наверное у людей и уже складывать некуда. Но ну, это пони одноглазый, его выкину. Вот такого котика возьмем, свинку возьмем полосатую, она как будто на зоне сидела. Короче, все игрушки по факту забрал. Раз, и О, ой, ой, сковородка? Да, ну и находка, ой алюминий. Так, а вот это смотри, для машины штуки. Тенек, чтобы был в машине. Для меня? Спасибо. Это для тебя, Дима. А ну, дай-ка. да вот они все здесь, эти шляпы. Нифига тут шляп сколько всяких разных. О, мыльные пузыри, прикинь, 6 штук. О 7. офигеть, сколько мульных пузырей, ребят! Смотрите, тут это аниматоры, наверное, выкинули. Это по-любому аниматоры выкинули свои шляпы бэушные. ушные. Вот леопардовая, такие шляпы. Забираем, но только не новогодние, это с новым годом шляпы. Ну сейчас вот эти еще ладно. Шляпные находки, короче, в общем и целом. Но ты, Дима, вообще на стиле. Ребят, вы видели хоть раз такое на помойке? Я просто в шоке. Это кровь и пьявки. Вот она, пьявка. Вон внутри у нее. Ай, кусают комары. Что-то внутри у нее. Это пьявки какие-то. Они тигровые. Смотрите, какая рассветка. Я первый раз в жизни вижу пьявок на помойке. Что они тут делают? Охренеть, они огромные. И вон там две ползут. Вон Огромные, вот они. Огромные пьявища. Смотрите. Ой-ой-ой-ой-ой. Вон еще две. Кошмар какой, а? Вон еще там одна. Айбалдеть. Айбалдеть. Вот они. Яички, Дима, кушает. Нет. Е, еды дохуя, да. Все, фаре там. Вон еще йогурт. Больше еще йогурт. Не, хватит, пропадет остальное. Кому? Я взял. Смотри, как? люди одежду носили. О, боги, это струпостно. с трупа с нами. О, тросики. Но У меня чулочки из кармана останавливают. Это флора флористическая да не флориат выделяют микроорганизм а есть еще похавать ебать мы заблудились получается если вы не поняли то мы выехали чисто по фану чисто ну, по наслаждаться покайфовать на помоечках вот. устройстве развлекательный вечер поэтому мы сейчас разрываем и дерем кормилицы. Чисто, ну вот, вот как мы любим, знаете, развлекаться иногда. Вот вечерком так, бам, захотелось и полетели. А что делать? Поехали покатаемся. А что, просто так кататься скучно. По помойкам веселее в ребятке кататься. Можно что-то найти и еще и поесть. Надо... О, лавашик топовый. Вот он, провод. Нет, нет. Это, это броня. Ребят, броневая пластина. Но Ходи нет. с ним. Это у тебя защита от падения, а от скользячки защита такая. А это что такое? Фильм, да. да? А ну, Дим, давай проверим, пробьёшь. О, наушники, это вот, что вы. ты руку опусти, не бойся. Ну... Как спасает, да? Достаточно. Это вот все. Да не бойся. Прическа. А у, меня... шки химзавивка. а у меня наушники Apple Watch. Apple Watch или это Airpods? Что это старые Apple Watch. Это Airpods. Oh, Air Apple... Airpods. Airpods. Это первые. Airpods. Это Airpods это старые. Они могут рабочие быть. И, кстати, они очень ценятся, потому да, это раритетная тема. У них тема. звук очень качественный, как для своего времени был. на он как Агутин. Это, это рэп, я Залутин. <связываю> это рэп, там моечки, Залутин здесь, и он со мной целиком. Я Йоу. с ним. Это мы. Мы готовы расхищать кормилицы. Кормилицы, кормилицы. Расхищаем их как отцы. Берем все свое, не оставляем конкурентам ничего подобного. Это рэп с помоечки. От Штребуха бесподобного. я еду дальше и еб... Ой, блять, матюкаться ж не надо. Сейчас тебе выпишу горячего, прямо из бака. Все Это потому нет. что матюкаться не надо. А я еду и поехал уже. А то менты, друг, приеду, ты на Да. О, вот это я понимаю, вот это актуально. Антек. Рабочий или нет, мы это проверим. Как раз таки актуальная находка. Тут жарко, блин. И эти все вентиляторы, это вообще топ. Продается очень хорошо все это. Ребят, уже разрываем помоечку, только подъехали. Посмотрите, какой Дима себе купил электросамокат топовый. Он даже круче, чем мой. У меня Yakamura Раптор 13, а у него Якамура Раптор 13X. Он типа по характеристикам круче, ну и дороже. Короче, Дима неплохо поднялся на помойках, это вообще шикарно. Я рад очень сильно за него, вообще топовый у него электросамокат, мощный, блин, красивый, как новый вообще бомба. Ну вот так вот, ребятки, помоечка дарит. Купил он его, бэушный, за 130 тысяч, он как новый вообще. О, сумочка топовая, кстати, забираем. Что там у тебя? Давай перебираем, не набрать все подряд, это детское или что? Фу, это в окатышах. ты что, дебил? Ты это не продашь никак, оно в акатышах. катыши там. Катыши. Это детская Ой, порвана. Специально, так, специально порвали. А не, может не специально, чтобы у ребенка шея пролазила. Дим, это шляпные какие-то вещи все. Ой, Ой это, это шляпные... что такое? Фанталоны. Что это? Это какое-то платье делали. Дим, это топовый тюнинг для самоката. Помоги. Не, не, да? с этой стороны давай. А да тюнинг. Подожди ты, сейчас я тебе все покажу. Я увидел, как это будет выглядеть, я тебе говорю, вообще офигенно. Держи. Ребят, вы сейчас увидите, какой бок тюнинга. Это так круто. Вообще бомба. Это просто... Утер самокат-призрак получился, смотрите. Два глаза, у него теперь причесочка. И он даже улыбается, ребят. Улыбается. Реально улыбается. А ну, Дим, включи фары. Ой, глаза как загорелись. Хочет драть кормилицы. Просто бомба. Ребятки, смотрите, свежачок закидывают. Димочка, пошли. Ой, как хотит она сочиться. Это американские горки у меня, смотрите. какие горки. Помои. О, да ладно. Обалдеть. Чувак, тут колбаса и гранатовый сок. Ой-ой-ой-ой-ой, колбаска то вроде хорошая. Колбаску вот в эту коробочку закину, чтобы не пачкалась И гранатовый сок. Ого, сколько трубочек. Это что, напитки пить? Так я из этой трубочки сейчас буду пить гранатовый сок. Гранатовый сок спрячу, чтобы не отобрали у меня. Офигеть, ребят, в этой машине живет дворник, представляете? А я буду пить сок гранатовый. Годом вот сколько этой на, ну, осадка много. Из Азербайджана он. Срок годности 2 года. В 22-м произведен. Я даже для сока трубочку нашел. Не, ну пахнет ну, гранатовым соком обычно. Бомбический. М -м, натуральный это реальная натурель с помойки гранатовый а вот это мне на закусочку а, ну вот эту часть я есть не буду ребятки потому что она валялась а вот эта часть она чистенькая она в пленочке видите я вот так ободру, об, ободру. колбаску я просто люблю вообще колбасу вообще вообще колбаску с помойки нужно обжаривать Делать термообработку. Но я, естественно, это делать не буду. Потому что у меня иммунитет к мусорным бакам к еде с помоечки. Я это буду так есть. На запах она обычная. Она вызывает восторг и изобилие вкусов. А колбаска офигенная, ребят. А? Ты ее всю сейчас съешь, что ли? Ну ты ж не захотел. Я не захотел. Значит, всю съем. Вот что будет Возле такой колбасы Ребят, я сейчас в этих баках Искал чем руки вытереть после жирной колбасы Они у меня все блестят И наткнулся на арбуз И кстати тут он даже не один Вот еще кусок Сейчас буду доставать Погнали кушать, ребятки. Я им как раз руки помою. Капец, почему? Ну, почему его выкинули? Я без понятия. Посмотрите на него. Он же, блин, это идеальный. Ой, ой шипунчик опустил. Это из-за колбаски. У меня рука в принципе чистая, я в помойке почти не ковырялся. Так он еще и сладенький. Он очень сладенький. Хейтор, на, я не буду делиться, понял? я не буду делиться. Я сейчас поем, а потом жирную руку в арбузе помою. А, mm. Mm. Mm. Вот так вот, вот делаем, вот так вот, вот так вот, вот так вот, вот делаем, вот так вот делаем, вот так вот. вот, так вот, вот. Все, руки чистые. Правда, они сейчас будут липкие, но я их водой ополоснул. Че, пацаны, нашли? А вот только что грушу такую из помоечки. Дай-ка я отбоксирую. Я даже... диздрайв, например, тоже. Нифига себе, вот эта тема вообще топовая, это для меня. Дима, <смех> <смех> я полбуханки пол, пол хлеба нашел. Только тут чуть-чуть плесень, юлиебедки. Вот это грустненько. Не, вообще груша. -то. Что такое? Да, это, да ты да, что творишь? А сапожки. Ее, да. а? ее же продать можно. Да, да, не, лучше. вы нормально так подняли, я за вами чуть не успел. Ее продать можно, да ее не надо продавать, ее надо оставлять. Это деду надо для отбивки моего пальца поломанного. Нет, сапоги. Мои. Ребятки, Мои. сапоги что-то это. Ну качество оставляет желать лучшего, ну на резину все oh это. О, oh, ура, мы нашли фен. <laughs> это вообще бомба. Он еще и на скотче. Но он он по, он по любому рабочий. Давай его гастрируем, А, кстати, вот уже Тут было тут уже короткое замыкание было. Не, это сразу на отсечение. Вкусненько. Это тоже соберем. Спасибо. Да. Пожарим. Он. Он. Ладно, Так оно надо затянуть просто. Вот человек сказал, ребят, ничего ценного нет. Он молодец, он сэкономил наше время. Мы не станем его драть пакет. И не будем тратить на это время. Ээ... Вот котлетки сырые. Нифига себе 5 рублей за армяне. А деньги тут они дали вот пять рублей. А нормально кэшбэк пять рубасиков и ебетки. Бомба оцените по десятибальной шкале. Как вам вот такая находка? Я думаю, это просто пушечка. Потому что ну, многие о такой теме мечтают. Я реально ну, не ожидал, что мы тут что-то такое классное найдем. Это реально ну для боксера то что надо для меня в смысле ребят я забыл вам показать вот эти кепочки пацаны нашли две кепочки одна от фирмы кэп вот как бы щит россии смотрите щит россии герб россии два автомата вот такая вот какая-то кепочка ну на забив ходить по ходу да не вот это а вот это вообще топовая стиль вообще ребят вот это стиль, она вообще как новая. Дай В целом ей. эти две кепочки как новые. Гумене хэрхондисы. Давай сюда ее. А. Кепочку, да. вот это топовая тебе. Окей. Тут да. знак это Нью-Йорк. О, Дима, ты хочу, как что? мог пропустить стоворотки? Объясни. А, аккуратно. А она вообще сделала. как новая, ребятки, смотрите. Покрытие кристально чистое. Для барахов. Ну, ну, да, живая короче, не новая, но живая, пойдет. Компьютер. компьютер, ребятки. Макбук, блядь. Вот Макбук, компьютер. Макбук. Покурил я, значит, габаны кубинские. Выкидываю от них коробку пустую. Видите, ребятки? Хабана-кубана. Это пыль протирать. Ну, знаете, горничные вот так вот пылинки вытирают. Ребят, только... Ребятки, вы нас хаты. Чего найков. тут найковский какой-то браслет? Ребят, найковская штучка какая-то. Найк, смотрите, знак. Это типа. А, это сердцебиение чувствовать. Считать это пульс э, проверять. Это спортсмены сюда одевают. Я видел такую тему. О, а это что такое? Прикольное что-то. Ребятки еще какая-то штука. Что здесь написано? Хлак какой-то. Кубань. Ой, так это Хайпер чемпиона. Какой Хайпер Икс? А куда ты полез? Подожди, я нашел вообще-то. А я уже увидел, я начал... А новый мешок. А что это за Найк СБ? Что это за бутылка? А! А куда ты полез, бля? Куда полез? Это я отложил все эти нахуй. Я нашел, Я какую-то липучку какую-то нашел прикольную. И мячик футбольный О, маленький. АМГ-водка, ребятки. Это Мерседес начал выпускать АМГ-водку. Сейчас да, освежиться мне. Как освежиться салфеткой? Свежиться, если она сухая. Как мне свежесть от сухости брать вот, или ва, А вот это что никто не видел? Ну, так это... Дема. Это объ- это зум объектив. Да он знает что это. Я такое. знаю термос такой. Коповый термос. Термокружка. Термокружка. Термос ребятки, как объектив. Слишком От Кенона, наверное, или неважно. Блин, не могу открыть. О, О открыл. Я... Илю вообще засасывает просто О, на них. Чего-то тебя поломал. И я раскатился на дно. Боже, патроны. Ребят, патроны! Да они уже Ребят, патроны! От охотничьего А вот это с порохом, Ребят, с порохом патроны. Это тоже, это не стрелянные. Это вообще хранение боеприпасов. Это статья. Выкинь-то лучше. А -а -а. Ходят дядюшки в форме. Лучше а -а -а. выкинь. А то сейчас на зону поедешь. Ну 10 так. год тюрьмы тебе будет. Или на петарды забрать сделать. Какие петарды? Говорю, выкинь. Выкинь. Ой, о, -о, о, а что это? Это ребята. Это, это, это пробочка топовая для бутылочки. Смотри, Или статиф. хурикен Суракан Кастет статиф, Пробивной статиф. череп называется. Статиф. Череп пробивать насквозь. Консерватив заполненный. Где? Покажи О, его резервуар со сгущенностью. Так, не, пацаны, не, давайте а, мне, а, ну, работайте. штатив, а где вы там увидели? Нет, а я взял. Где? О, Фрайс. Дима, снюс полная. полная. Давай сюда снюс офигеть, там высыпалось пару О, пакетиков. Иди. Ой, это айскул, кстати, прикол. Они не Дим, золотые, а? расскажи да? свое мнение об этой теме. Об этой теме снюс. Я люблю СНЮС. Он хотел сказать, что СНЮС вреден для здоровья и не стоит его употреблять. 18 плюс. О, вы с хаты телефон. Где? Чувак, телефон. Где, где? Да, блядь, в этом пакете, вытаскивай его. О, а здесь что? Аккуратно, вытащи его. Тихо, тихо, тихо, спокойно, спокойно. Подымай, подымай, подымай, подымай, подымай. Да тихо, да смотри. О, это что такое? Не знаю, сейчас узнаем. А вот это? Тихо, ладно, не рви его только. Это печать. А где телефон? Я пошутил. Я пошутил. Или нет? Чтобы азарта. Эту -то бутылку на барахолке купят по-любому. Это да. очень дорогая. Ребят, зацените, какой, какую печать нашли. Вот, я уже себя запечатал. Вот. А это... это что я нашел? Вот Шли еще написать. вот такая штука. Какой-то ягненок там с, с рюмкой. И дорогая алкашка. Очень. Ну, была там. Ну, бутылку мы продадим да. на барахолке. Это, чувак, это подкинь аптечку, ребят, топовая аптечка. Смотрите, какая классная. Пышь? Вот что это? Да, блядь, музыкальная какая-то штука. Нет. Даю подсказку. Ты Насте показывай. В вот что это такое, вот как думаете? Часы. А это вот что такое. Печать? Да. Блядь. Капец. А вот это что такое? Ручной драчка пульт. Так, пацаны, не делитесь. А, ага. Очи. Я знаю. Ой, символ мира прикольно сделали. Символ, вот вот символ. символ мила. Символ мило, ребят. Куда ты вываливаешь там наши находки, дебил? Вот. Он. Вон там целая аптечка. Это, О, это. это давление мерить. Давай. Это, сюда. Нет, это ингалятор, во-первых, аморон. Насадку от него найди ты ингалятор. Ингалятор Амрон, ребят. Вот во, маски, во, во, во, во. Масочки вот для ингалятора. Да, вот это. Еще одна для рта. Да, да, да. Это, это цена, у кого-то коронавирус был, все это выкинули, ой, ой, ой, отлечились. Это ой, там и огла торчит. А это градусник? коронавирус лечили этими всеми препаратами. А Очки фурло? Дай сюда. Это Нет, мне. это не фурло а вот это. Но они их тоже продастся на барахолке. Это для зрения. Просто обычные очки для зрения. Но чехольчик от Хурлы топовый. Это пробирка. И тут знак внимания. Сульфат железа. Осторожно. Дим, вот это хорошая кормилица. Пошли ее осмотрим. Тут аж целых три бака. А если три бака, то это очень большие шансы что-то найти. Ого, так это 101 роза, чувак. Офигеть. А я такой букетик Иришки Чики-Пики дарил. Обалдеть какие красивые цветочки. Вот это всегда хотел так сделать. Сколько лепестков. Смотрите, ребят.